В любом случае, если ты хочешь позитивных изменений, и это основная его задача. Шаг номер три. Посчитай деньги, которые имеешь по факту, четко последовательно плана, да, там и каждодневное обращение к нему. А посчитай транзакции, подумай также, как можно, твой мост тебя точно убаюкает и приведет дам кучу аргументов, почему масштабироваться тебе сегодня вообще не надо. Привет! Сегодня я расскажу про масштабирование, почему одни быстро растут, а у других годами ничего не меняется. Обязательно подпишись на мой канал, ставь лайк этому видео, жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Меня зовут Николай Ившин, поехали! Самая основная причина, мешающая масштабироваться, это страх. Да, именно он, а не государство, там, бешеные на налоги, время, там, сотрудники и так далее. Это нормально. В смысле так устроен наш мозг? И это основная его задача. Ведь он формировался миллионы лет, и еще с тех пор, как Homo sapiens, в виде из пещеры, мог с большой долей вероятности не вернуться обратно. Задача мозга держать нас в зоне комфорта. И даже если у тебя 12 миллионов минуса, да, там, ты все равно не умер. Это ну, значит все ок. зачем там влазить оттуда, ведь там у нас есть определенность. А если ты там начнешь делать другие действия, то неизвестно, что будет. Вот и сидим, ничего не делаем. Ну и, допустим, компания с 10-миллионным оборотом, там прибыль в 150 тысяч, но ну, вроде все ок. Да, конечно, у нас там все нормально, но это не покрывает ужас ответственности, который мы на себя сгрузили 10-миллионным оборотом. Ты живой – это главное, только жизнь, да, там, ну, только жизнь ли на это на самом деле, не лишь существование. Итак, какая бы ситуация у тебя ни была, текущий момент всегда можно сделать, чтобы, ну, стало лучше. Хочешь масштабироваться или хотя бы там немного вырасти в чистой прибыли – окей. В любом случае, если ты хочешь позитивных изменений, то первое, что тебе необходимо, это убрать, ну, свой страх. Страх – это беспокойство ума. А беспокойство ума – это попытка мозга держать все под контролем, все в голове. Хочешь успокоить ум, выгрузи все из головы. А раз мы касаемся темы бизнеса, то просто, ну, у всего нужно оцифровать ключевые показатели. Мы поговорим о них в следующем выпуске. А зачем посчитай финансовую модель? Про финансовую модель я уже рассказывал в прошлых своих выпусках ну, а потом придумай план действий, да, там это все есть финансовая модель обязательно распиши это все дело, чтобы не слиться. Действуй, да, там, главное, помни, а мост настроен на то, чтобы сберечь энергию, четко последовательно плана, да, там, и каждодневное обращение к нему. Твой мост точно убаюкает и приведет дам, кучу аргументов, почему масштабироваться тебе сегодня вообще не надо. По крайней мере, точно не сейчас. Поэтому первое, что нужно сделать для масштабирования – реши вопрос там, с незавершенными делами. О них я тоже расскажу в следующих выпусках, и у меня на эту тему даже есть отдельный там платный курс. Там, Ну а после того, как ты выписал все незавершенные дела, приступай к поэтапному реализации этого плана. Инструкцию применению смотри дальше. Шаг номер один, посчитай финмодель. Раз ты смотришь это видео, значит ты уже сделал первый шаг к нашей воронки, да, ты получил шаблон финансовой модели там за репост. Или заходи на наш телеграм-канал, и там ты найдешь этот шаблон. Шаблон финансовой модели получили уже тысячи человек, если да, не десятки тысяч. Вопрос, каждый ли ее заполнил, да, там как насчет тебя конкретно? А, у тебя она там посчитана? Или даже я как-то даже предлагал отправить мне ссылку на доступ, чтобы я мог отдать обратную связь. Но там лишь 1% воспользовался этим предложением. Все остальные сидят и там, ну, конечно же может, постарался да зачем нам считать финансовую модель придется что-то делать в общем это если у тебя это сделано ну не сделано прямо сейчас сделать там переходи к следующему шагу шаг номер два да там посчитай количество необходимых денег для масштабирования а, не считай это от слова не считать поэтому опять же начни использовать уровень там школьной математики распиши все подробно куда вливать сколько вливает, сколько может это принести да и будет здорово если ты распишешь несколько а, дополнительных сценариев на всякий случай и их тоже оцифруешь. Шаг номер три. Посчитай деньги, которые имеешь по факту. Всегда первое, от чего нужно отталкиваться, это факт. Есть фактическая ситуация. Ты ее осознал, да, там, а, окей. Теперь подумай, что делать дальше. Распиши ряд мероприятий. Если тебе денег хватает, начинай реализовывать. Не хватает, ставь план, как сперва заработать, а потом начинать реализовывать. Шаг номер четыре. При каком факте проект выйдет в ноль. Основной показатель по увеличению прибыли – да там это продажи. При каком количестве ну, там, продаж новый там, филиал выйдет в ноль. Посчитай транзакции, подумай также, как можно увеличить там, средний чек, составь ряд мероприятий. Обязательно ну, расписывай как можно больше идей гипотез, чтобы данное событие совершилось со стопроцентной вероятностью. Шаг номер пять. Действуй. Решил напомнить тебе об этом, ведь только физическое действие приведут к результату. Можно много планировать, читать там много рода полез, ну, полезного материала, но и не начинать вообще применять ничего на практике. Именно поэтому я пишу конкретную инструкцию к действиям. Поэтому, если ты еще не посчитал финмодель, ну, действуй не проконсультировался с финансистом, действуй. Тогда процесс трансформации и улучшению твоей жизни точно сократится на, ну, минимум на пару лет. А ведь ты же ну, там, не бессмертный, тогда действуй. Да, там. Я благодарен вам, то, что вы смотрите мои ролики, приходите ко мне на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А сейчас напиши комментарий, что ты сделаешь для масштабирования своего бизнеса и своей компании.